Всем привет дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике мы поговорим про обновление в игре Among Us. А именно, сколько же игроков будет после обновления в игре. Также мы поговорим о новых цветах добавит их или нет в общем ролик наиинтереснейший. интереснейший и также я забыл то что я скажу точно дату обновления для тех кто не знал в общем ролик на интереснейший, поэтому я думаю то что я лайк заслужил и давайте по традиции наберем под этим роликом тысячу лайков начнем про то сколько же игроков будет после обновления в игре among us сколько же будет игроков играть на карте The Airship. Это очень интересно и давайте это обсудим. Логично то, что для удобной и весьма хорошей игры на новой карте будет недостаточно 10 игроков, так как карта Airship очень огромная. Многие стали предполагать то, что будет в игре уже 15 игроков, однако это не так, так как изменения дотронутся до всех мап. И, к примеру, когда ты будешь играть на карте The Skilled, то 15 игроков будет прям очень тесно. Поэтому, если ты станешь импостером и кого-нибудь убьешь потихонечку, то тебя по-любому кто-нибудь спалит. Тем более, это будет очень геморно для разрабатывания новых цветов. Так, сначала давайте поговорим, сколько же все-таки будет игроков играть на новой карте. Ответ у нас лежит в роликах. Которые касались про новую карту, когда она была доступна на Nintendo Switch. И когда начали снимать про данную карту, в комнате переговоров, в есть кнопка, которая делает обсуждение, 12 стульев. Вот она картинка. На новой карте мы можем заметить вот такой стол, который находится в комнате переговоров. Вокруг него находится 12 стульев. 6 стульев по два ряда. Логистика такова. 12 человек будут обсуждать, кто же предатель. В общем, я думаю, то, что вам доказывать ничего не придется. Вы умные ребята. И это прямая отсылка на то, что будет 12 игроков в игре Among Us. Итак, мы имеем то, что в игре 12 игроков. И сразу все начинают думать какой же цвет добавит в игру то есть какие же два цвета будет новых в игре однако я вас расстрою никаких новых цветов в игру добавлять не нужно так переходим в игру и создаем комнату жмем подтвердить и теперь когда прогружается комната мы подходим к этому ноутбуку и смотрите на цвета мы имеем в колонке 4 цвета вниз и 3 в ширину получается 3 на 4 будет 12 кто не верит в то что сейчас 12 цветов, то тогда поставьте видео на паузу и вы увидите то что здесь 12 цветов каков итог получается то что в игре и так есть эти цвета и получается дополнительных добавлять не надо однако про какие цвета все говорят давайте их рассмотрим говорят то что в игру добавят вот такой темно-зеленый цвет такой цвет был удален из игры Among Us, однако он сейчас находится в файлах игры, поэтому при желании, к примеру, на телефоне можно его добавить в игру. Также, по-моему, с читами можно его использовать. Однако, если вы используете данный цвет, то тогда над вашим неком будут вопросики. И сразу предупреждаю то, что если вы зайдете в руму, то вас будут кикать, потому что вы такой сомнительный тиммейт. Подводим итоги видео. Что же мы узнали в этом ролике? То, что в игре Among Us и так 12 цветов. И то, что дополнительные создавать не надо. А те, которые удаленные, они останутся только в наших сердцах. Ну и также, когда же обновок. кто вдруг не знает, то обнова будет 14 февраля. Про это сами разработчики говорили. И также, если ты ушел писать то, что обнова в январе, то разработчики сами говорили то, что обновы в январе не будет. Вот такой ролик получился. Я надеюсь, что он тебе понравился, и ты с удовольствием потратил время на просмотр данного ролика. Сейчас у меня закончились каникулы, и для создания ролика мне приходится тратить больше сил. Потому что я пришел со школы, покушал, записал ролик, потом немножко отдохнул, потом домашка, потом спать... Вот такой замкнутый у меня день, и я надеюсь, то, что ты сможешь меня поддержать своим лайком. Также пиши комментарий и подписывайся на мой ВКонтакте, ссылка на него в описании. Также у меня есть Телеграм-канал, на него тоже ссылка в описании. В общем, чекай описание. Также я добавляю все имена спонсоров в описание. Да, у меня супер крутое описание. Так что, если ты хочешь попасть в описание... Сколько раз я сказал слово в описании. И получать эксклюзивные AMD Among Us, то тогда оформляй спонсорство по ссылке в описании. В общем, на этом все. Спасибо за просмотр. Пока.